Смотрите, влюбляйтесь, дорогие друзья. Неподражаемый санпик собственной персоной. Лавочки, фонари, подсветочка, ландшафтный дизайн. В общем, все будет просто божественно. И здесь у нас будет санузел. Номера сдаются с ремонта, с мебелью, с техникой. Здесь справа у нас идет шкаф. Проходим сюда. Здесь у нас кровать. Огромный большой балкончик. Он действительно большой. Здесь можно просто спать. Вот такой номер. Большие открываемые ролеты. Алименты освещения. Потолочки. Но осветительные приборы еще не вставлены огромнейший при огромнейший привет дорогие мои уважаемые друзья телезрители мы находимся на красной поляне и к вашему вниманию я думаю вы уже узнали этот комплекс называется Пик. Смотрите, влюбляйтесь, дорогие друзья. Неподражаемый Пик, собственной персоной. Красота, смотрите, какие классные виды. Слева у нас черная пирамида, гора, река. И наш комплекс просто... Кукла. Пойдем смотреть. Пошли знакомиться. Ну, не могу, дорогие друзья, насмотреться. С этого ракурса мне очень нравится. Смотрите, какие горы во все стороны. И справа, и слева. И, конечно же, прекраснейшая архитектура наших прекрасных домов. Нумерация у нас начинается следующим образом. Корпус 1, 2, 3, в котором я нахожусь, 4, 5. далее идет за корпусами в ту сторону ну, вон тот лес это наша инфраструктура мы сейчас до туда доберемся все подробно расскажу поехали забрался я в святая святых непосредственно в ресторан ресторан туда до конца Сюда во все стороны и также туда. Но пока что мы видим, здесь лежат блоки. Блоки будут вывезены. Блоки у нас уйдут на перегородке. На данный момент я хожу в теле ресторана. Это ресторан. Пока вообще ничего вам, скорее всего, непонятно. Но я вам показал то, что здесь будет огромнейший, прекрасный ресторан. Ресторан по принципу шведская линия. Завтрак, обед и ужин. А также а-ля карт. Также вы будете приезжать сюда на все ваши мероприятия. Я лично здесь приеду и не раз остановлюсь потому что красная поляна место пушка дорогие друзья я только что снимал для вас вот из этих окон грубо говоря ориентировочно прямо с видом вот сюда в эту сторону как будет устроен двор нашего сан Пика. Здесь будут прекрасные прогулочные места, лавочки, фонари, подсветочка, ландшафтный дизайн. В общем, все будет просто божественно. Вы посмотрите, как выглядят наши корпуса. Корпуса, все пять корпусов имеют этажность всего лишь три этажа. Первые этажи у нас имеют свои собственные террасы. Я сейчас не поленюсь, возьму и вот сюда подойду. Покажу покажу, если в грязи не утону. Так, судя по всему, тут, видите, грузовики приходили, вывозили либо строительный мусор, либо производилась заливка. Я попробую вот так обойду. Иначе точно утону. Так, вот, нормально. Я прошел, у меня это получилось. Смотрим. первый этажи, да, здесь производилась заливка террас подняли уровень. И здесь у нас получается, что видите, да, первые этажи имеют этажность выше трех этажей. Очень высокие первые этажи. И, ну и, к примеру, как, э, как же разные планировки, разный э, формат здесь есть. Как большие номера, так и маленькие. Давайте смотрим вот, к примеру, по террасе. По террасе мы на террасе, дорогие друзья. Видите, да, она широченно большущая, огромная терраса. Террасы облагоустраивает, облагораживает застройщик. Вы сможете на этой террасе сидеть за Сгорать. Ну давайте, к примеру, зайдем вот в минимальный номер. Мы в минимальном номере нашего комплекса. Вот, смотрите и влюбляйтесь. Ну, к примеру, вот такой вот номер малышок. Номер малышок, вот она дверь. Давайте-ка отойду, чтобы немножко сбоку вы смогли увидеть. Вот номер, да, в Сан-Пике. Вы покупаете это помещение, этот апартамент. Можно здесь и останавливаться, и сдавать. Смотрите, справа тут же санузел, слева шкаф. Здесь же мы проходим, вот так будет у нас кровать. И вот, в общем-то, получается выход на нашу террасу. Что у нас по стеклопакетам? По стеклопакетам... Вот такие вот прекрасные стеклопакеты, очень удобная система, и вы выходите на террасу, здесь у вас ротанговая мебель, здесь стоит перегородка, потому что по границу вашей стены, вот здесь посередине будет перегородочка, где вот у вас еще дополнительно, да, вот грубо говоря, вот отсюда, это все ваша терраса, вот так везде она вам огорожена, здесь вы складываете свои лыжи, свои снасти, и, в общем, отдыхайте. Смысл поняли, дорогие друзья? Вот номерочек, вот такой, да, можно купить от 13 миллионов рублей. Это для этого помещение от бесстыжий дешево. Так, следующее предложение-вариант. Следующий номерок, ну, точно такой же номерочек, грубо говоря, 18 квадратных метров. Вот мы зашли, тут у нас кровать, здесь у нас санузел, еще коммуникации не проложили. Это вход, отдельный вход, подчеркиваю, и снова выход на террасу. Вот мы снова на нашей террасе, здесь и там. Типовая архитектура красота. Обалденно просто. Вы знаете, вы любите горы? Я люблю горы. Я от них балдею. И, если честно, я в горы езжу летом намного чаще. Так, не да? Намного чаще, чем э, зимой. Честно вам признаюсь, я в горах бываю здесь, на Красной Поляне, летом чаще. Так, давайте-ка найдем какой нибудь Так, тут у нас э, барахло навалено. Ну, давайте-ка зайдем, к примеру. К примеру к примеру к примеру. Да, тут еще не до конца разделено. А, вот, есть по квартирно. Вот смотрите, да? К примеру, высота потолков первого этажа намного выше, чем у других. Блин, везде строительный материал. Ну, давайте вот такой типовой номерок посмотрим. Смотрите, во-первых, высота потолка, посчитайте по блокам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Высота каждого блока, это минимум 25 сантиметров. Дверь нереальная. Я ростом метр семьдесят Вот посмотрите, да, сколько надо еще всего этот, этот просто дверной проем. А высота первого этажа больше трех с половиной метров. Вот в этом фишка первого этажа. Вот смотрите, вот такой номер 20 квадратных метров. Мы заходим, здесь будет у нас это старая сантехника. И здесь у нас будет санузел. Номера сдаются с ремонта с мебелью с техникой. Здесь справа у нас идет шкаф. Проходим сюда. Здесь у нас кровать. Ну, вот видите, загорожено. Это вот все небольшие такие номера. И тут же у нас снова выход на террасу. Вот такой вот. Это наша терраса. В границах террасах, вы уже поняли, будут стоять зеленые изгороди, которые будут вас отделять одно от другого. Это все первые этажи. Но я предлагаю сейчас на первом этаже показать вам номер побольше. Здесь есть номера. От 15 квадратных метров до 60. Мало ли вам нужны большие номера. Дорогие друзья, вообще без проблем. Это все к вашему вниманию. Так, сейчас на, надо найти. Проблема в том, что все большие номера у нас завалены строительными материалами. Я ищу большие номера по первому этажу. А еще у нас есть большие номера на втором и на третьем, на третьем этаже. Еще раз говорю, это прям отель. Это прям крутейший апарт-отель в городе Сочи. Так. Тут немножечко своеобразная планировочка. О, большой номер. Да, большой номер. В общем, здесь можно найти все, что угодно. Так, что-то тут понагорожено. Номер хоть и большой. Так, тут какая-то кладовочка. Да, он что-то порядка 40, 40 квадратных метров получается. Там дверь, тут дверь. Но здесь будет огромная терраса. Если вы покупаете большой номер, то у вас терраса, ну давайте выйду, будет согласно от стенок до стенок. То есть она у вас может быть еще больше. То есть раз проем, два проем, три. И у вас тут вообще просто... Терраса, террасища, по которой вы можете спокойно гулять, ходить и никому не мешать. Инфраструктура, еще раз я говорю, отдельная инфраструктура у нас вот там. На территории, где за нашими корпусами. Поэтому весь Шумгам будет там. Также у нас, дорогие друзья, будет еще своя набережная. Своя набережная реки, которая у нас идет вот так. Напротив у нас имеется железнодорожная станция. Будет мост на железнодорожную станцию. Круто, я думаю, что более чем офигенно. Здесь у нас будет своя детская комната. У нас здесь будет... Шведская линия, банный комплекс, два бассейна, охрана, КПП, управляющая компания, которая будет сдавать все это вам удовольствие, своя огромная большущая парковка, вот смотрите, вот машина припаркована. Вот так вряд это все огромный большущий гостевой паркинг, И, конечно же, обратите внимание, как все это удовольствие смотрится. Зелень, природа. Еще раз вам говорю, сделки оформляются по договору купли-продажи в Росреестре. Еще раз говорю, договор купли-продажи Росреестр проходит ипотека любого банка. Смотрите, какая красота. Обалденно, да? Когда уже вот оно по максимальной готовности просто супер круто. Еще раз показываю. Первые этажи, террасы, высоченные потолки почти 4 метра. Вторые и третьи этажи у нас, правда, без террас, но зато имеют свои шикарные, прекрасные, огромные балконы. В ипотеку, пожалуйста, могу организовать беспроцентную рассрочку на год. Кому, дорогой мой друг, звони быстрее, а я иду туда смотреть наше предложение. Дорогие, уважаемые, попытался пробраться в шоу-рум. Сразу же говорю, кто-то из вас спросит, а почему сегодня нет строителей, дорогие друзья? Да причина в том, что а у нас сегодня э, 5 января. 5 января, естественно, люди отдыхают. Ролик выйдет позже. Показываю вам на втором этаже. Номер небольшой площадью, всего лишь 16 квадратных метров. Что мы здесь видим? Естественно, у нас здесь элементы вентилируемого фасада, керамогранита, выведены элементы освещения на фасад, на потолке. И, конечно же, вот такие вот прекрасные большие остекления. Этот номер у нас с видом на Краснополянское шоссе и на парковку. Но даже в эту сторону, смотрите, сколько зелени, сколько гор, сколько красоты это божественно дорогие мои так разворачиваемся еще раз огромный большущий балкончик огромный большущий балкончик он действительно большой здесь можно просто спать вот такой номер с освещением у нас сейчас немножечко проблемы ну вот видите да вот здесь будет кровать вот так большие открываемые ролеты и разворачиваемся сюда и здесь у нас видите под плитку алименты освещения потолочки но ну, осветительный прибор еще не вставлены шкаф и вот так вот у нас будет отделка в номерах блин плохо вам видно наверно стопудово короче ладно пойдемте дорогие друзья найду другой шоурум но более-менее уже что-то понятно да смотрите тонированные окна красота Идем дальше смотреть, что там есть у нас. Еще огромный плюс – это сумасшедшие огромные коридоры. Просто посмотрите, это просто коридор. Коридорище. Это просто коридор, коридор, коридора. У коридора огромный коридор. Так, ладно, давайте, как правило, сами вы поняли, да, максимальное количество студий у нас здесь. Так, вот у этого номера, конечно же, получается маленький балкончик. Ну, в принципе, что, относительно неплохо. Давайте-ка посмотрим уже варианты предложения в обратную сторону. Сам закроется, Бежим. Следующий вариант. Следующий вариант. Вот такой же номер студия. Вот видите, граница санузла. Это у нас туда-сюда. Вот открываемое окно. И выходим. Здесь уже у нас большой балкон. Еще раз. При покупке номера у вас есть вариант купить с большим балконом. Есть с маленьким. Ну и, конечно, сумасшедший видон. Видон. Просто армагеддон. Ну, сумасшедшие видовые характеристики. Здесь будет у нас ограждение и прекрасно ухоженная территория. Дорогие мои, я сейчас нахожусь во втором корпусе Отеля Сан-Пик, в котором продаются номера. Мы на Красной Поляне. Это у нас. Смотрите, какое удовольствие: какому-то из номеров досталась шикарнейшая терраса. Либо надо уточнить у застройщика это не терраса, это место общего пользования, так как оно выходит с общего коридора. Да. Скорее всего, то место общего пользования, скорее всего, здесь будут стоять какие-то лавочки, столики, выйти, грубо говоря, балкон общего пользования порелаксировать. Смотрите. Ведутся работы у нас там по кровле, вижу, что он горелка горит, ребята лазят. Еще раз говорю, сейчас я нахожусь здесь 5 января, ролик выйдет позже. По причине того, что э, не успеваю своевременно быстро все видеоролики смонтировать и выложить, дабы порадовать вас. Поэтому, дорогие друзья, ролик увидите позже, а сниму я его сейчас. В общем, видите, да, большущая территория, реально, как есть. И это готовый бизнес, который у нас уже заработает в 2000... Угадайте, как он... В первом квартале 24-го года он у нас заработает. Произведение искусства, милые мои. Как обычно, пока строится, никто не понимает. Как достраивается, все его хотят. Но, как правило, еще раз я говорю, здесь потенциал роста, как минимум, на выходе мы увидим 1 200 миллион 1 300 000 за квадратный метр. И мы это увидим, уважаемые. Здесь будет очень хороший рост по недвижимости. Касательно подорожания. Я сам себе здесь купил, но еще раз я говорю, покупать нужно, прежде чем покупать, нужно у меня уточнять. Потому что, чем дешевле вы возьмете, тем больше у вас будет инвестиционный рост. Рост касательно как инвестиция здесь далее можно прекрасно выходить на пассивный доход отель когда запустится он сдается с ремонтом с мебелью с техникой еще раз говорю то есть вы по сути дела ремонт не делаете вам это делает застройщик и в цену входит полностью упакованный э -э ремонт да то есть грубо говоря идеальный ремонт идеального номера на красной поляне по инфраструктуре милые мои Смотрите внимательно. По инфраструктуре я сейчас буду перечислять, а вы слушайте меня и влюбляйтесь. Есть выбор разный. Есть вид, выбор во двор. Есть выбор с видом на реку, вот в эту сторону, на Черную пирамиду. И вот такие вот дела, дорогие друзья. Есть что выбрать, потому что здесь у нас это улица защитников Кавказа. И сейчас я вам немножечко зачитаю. Гостиничный комплекс «Анпик» расположен в самом центре Красной Поляны и представляет собой полноценную концепцию «Город в городе». Ну реально, здесь есть все У нас железнодорожная станция Вот она, видите? Ну вам плохо видно из-за этих всяких металлоконструкций У нас здесь железнодорожная станция Минута ходьбы, свой мост через реку Прогулочная набережная своя Как есть Ну а что есть на Красной Поляне? На Красной Поляне есть все Устанешь перечислять, дорогие друзья Комплекс состоит из пяти корпусов Расположенных на четырех гектарах Благоустроенной просторной территории с ландшафтным озеленением На первых этажах располагаются номера С открытой индивидуальной террасой Вы их видели уже это здорово. Я себе купил стерраской, дорогие мои. Это просто круто. Ай, собака, покусака, уходи-ка нафиг, срака. Все, уходи, жрать нечего. Началось колхозе утро. Прилетела тут собака, срака. Все, не прыгай на меня. Тем более, не надо меня кусать. Не, не, не до тебя. Так, дорогие друзья, также вы можете сидеть на собственной террасе с бокалом игристого. До да стопудово его. Как бы и не раз. Как пить, да? Обалденно ходить вокруг, махивать камеры, если на собаку не наступлю. Она под ноги лезет все время. гуляю вот так вот по всей большой нашей территории. 4 гектара, дорогие друзья. Ну, еще раз. Что у нас здесь будет? У нас здесь будет видеонаблюдение, коммерческие площади ресторан, гостиницы, бассейн. В общем, это инфраструктура современного отеля. Вот все, что есть в современном новом отеле, то есть здесь. То есть это все воспроизводит застройщик. Здание у нас идет это не с нуля строительство, а это у нас безопасная тема по причине того, что это все у нас капитальный ремонт ранее это удовольствие у нас было здание строилось это под олимпиаду но застройщик это все выкупил с торгов сейчас это все капитально капитальный ремонт делает обновляет освежает и запускает как апартаментный комплекс гостиничного типа или точнее гостиничный комплекс апартаментного типа который вы в состоянии приобрести номер в корпусе, да, и, и с удовольствием его сдавать. А сдаваться здесь будет круглогодично, как из пулемета. Комплекс реально будет качать. Вот увидите, дорогие друзья. Мой номер 8-918-880-07-47. Кому нужна информация по доходности, кому нужны цены, кому нужны планировочки. И также подробная, максимально подробная информация. Пишите, звоните мне, дорогие друзья, не стесняйтесь. Будете собственником номера в прекрасном отеле Санпик. Санпик вот этот вид мне вот особенно нравится. Да тут он везде вид. Куда ни посмотри. Будет кукла. Когда достроится, будет кукла. Офигенное, прекрасное строение в Красной Полине. В собственности у кого-то из вас. И у меня. Так что жду вашего звонка. До скорой встречи, дорогие друзья. Увидимся. Пока.